Я, я скринт не делаю сейчас. Па-бам! Минус 5 часов. Охренеть! Закрыл я... Получается на 400 кастарей? Что закрыл? На... Нет, не на 400. На... 200... Сейчас. Вот, контракта. Вот у нас. На... еще один закрылся на 250. На 230. 23. А, всё есть. 257. Еще один вчера подписали. И у нас еще идет два контракта, так что потом... сила есть. Слушай, круто. Сила набираем обороты. Пока. Ну, по чуть-чуть. Да. Ну, я, честно говоря, я вчера по-другому. Я вчера увидел, думаю, здесь уже было 78 плюс или что-то такое. Я чуть не перевернулся. Оказалось, она вот сюда расход не записала. Короче, это... я перепроверил, потом думаю, ну ладно, все понятно. Почему так, ну можно, ну как бы, вот сейчас можно там плюс-минус там этого project manager, ну менеджера найдешь, менеджера найдешь, который по продажам, ну двух-третьих человек. И можно, получается, в какой-то штат ехать, где разрешена... Употребление марихуаны, получается, думать как следует, отдохнуть и, и вернуться да. опять к работе. Не, да я, я и так, слушай, я, я считаю, что уже, я уже думал. потому что минус 185 это как бы уже все нормально, уже можно там не дуть. Э, все ну да, да, да. А. Ну слушай, смотри, а сейчас, блин, я ждал этого этапа, да, там, ну, представим, что там не минус 5, а 0, да, условно. И получается, вот сейчас сделки, ну, как бы, сделки будут прирастать по-любому. Сейчас будет там. Ну, то есть сейчас вот этот верхний показатель, который э, в Е1, угу. он сейчас становится, ну, как бы не, не, не очень основным. Почему? Ну, в принципе, да, за него я уже не переживаю, вот, То есть ты как в Супер Марио выбил э, грибок, получается, вот, сейчас надо там цветочек найти, чтобы можно были буль с пульками стрелять. Понимаешь? Да, я понял. Вот, и... А, где бы тебе найти там? А какие тогда потом цифры? Основные. Кстати, у меня вот был вопрос по вот этим двум вещи я красными отметил, вот эту и вот эту вот цифру. То есть, аккаунт receivables, вот это вот. Запланированных поставлений в ближайшие 30 дней не уч... А, то есть это, я понял, Она должно быть ноль. Ты что, ничего не планируешь? Ты придешь? Нет. А, все, я понял. Все, Плайка, okay. я понял. Все, я понял. А, хорошо, а вот это свободный баланс. Что с этим? Ну-ка, ты подсюда... Uh, ну шутер? смотри, смотри подсюда, она под тебя, она берет С2, она плюсует... Не, нажимай туда. Минус 20. А, плюс 27 и минус 31. То есть она говорит: слушай, я на счету там минус. А, ну-ка, вверх С2. Это что у нас? С2 этого... баланс. А, ну минус. она тебе говорит, типа, ну, лет. на самом деле, вот эта штука должна сказать, что сколько типа в компании у тебя болос. Но сейчас она у тебя, ну как бы она программируемая на самом деле настраиваемая. Она тебе говорит 37 тысяч у тебя есть. Если минус расходы, который ты запланировал в планировании, у тебя будет минус, там, 200 тысяч. Ну, типа, ты попадешь в кассовый разрыв. Потому что ты не планировал поступление, правильно? Так, подожди, подожди, подожди. еще раз, еще раз. Так, это интересно. Она, Она показывает... А, все, я понял. То есть это 30... все, все. 37 минус 244. Точнее, 244 минус... 37. Нет, 37 минус -244. 244, все, все, я понял, okay. окей. А ну, да. доходы свои планирования? планировании? Ну, мы сейчас, короче, подготавливаемся. Я только сейчас очистил, у нас же было здесь по грех, этим, грех. просроченными все. А, то есть мы а, шло привели, короче, в норму, то есть начали все нормально записывать. Теперь переходим на планирование, еще пока так. У нас как бы вот основные прописаны, но у нас не прописаны выплаты по, э, по материалам, то есть, э, ну, чуть-чуть есть тут. Ну да, и Приходов нету. Ну, и приходы, да, да, вот. с приходами сложнее, потому что мы не, неправильно, короче, учитываем все эти дела. Чеки загуляли. Ну, да, то есть у нас, сейчас я тебе скажу, на вчерашний день я разговаривал, как раз, на эту тему, у нас было на 200 где-то на 200 тысяч примерно, э, ну, выставлено счетов. Ждешь денег на 200 тысяч? Ну да, да, то есть, э, ну это пока мы ждем. То есть это еще э, далеко от факта. То есть до конца месяца, я думаю, мы их соберем. А, то есть мы постараемся вот эти вот суммы как бы понизить еще у материалы, у которых поставщиков. К, след к следующему что? уровнем. Мы же в игру играем. -то. Конечно. Давай, это hard, hard level. Я. я у тебя этот дэшборд... Э вот фиолетом выйдет на 5600, который. Е1. Е1? Uh -huh. А. Вот. Убирай из нее цвет, чтобы он беленький стал. Но она же еще не того. Ну, условно ноль. Ну, как бы, хрен с ним там. Ну, да. что мы персональной инвестиции можем собственнику не отдавать, потому что мы его хорошо знаем. Ну, да. Но мне приходится каждый день с ним встречаться, он все-таки напоминает мне об этом. Он так говорит, братан, ну, надо как бы это, назад, ближе. поэтому... мы можем отдать не только ему, но всем, кому только можно там, Заходи, ставь эту мышку на C1, C1, C1? Ага. и выделяй его вот таким цветом, который мы до этого выделяли. Окей. Okay. И в чем? Сейчас наш ориентир, чтобы здесь был ноль. А теперь здесь ноль, да? Да, это сейчас это вот эти постей будут, они как бы там расти, там, типа, 20-30 тысяч, 40, там, 100 тысяч, там еще что-нибудь. Но наша с тобой основная задача, чтобы вот эти минус 457 стали налевыми. Окей. Okay. А, и экономический okay. смысл, то есть, то, что ну, как бы, контрактов ну, как бы, взаимоотношения с контрактами финансовые ты начал. Ну, как бы, давай, дружочек наш, закрывай-ка их в деньги в реальное. Ну да, у нас тут вот. А давай ну, сделаешь да. список здесь, вот где номер, сделаешь, ну, сколько их вообще штук. А, один. Ну, что-то, мне кажется, еще, еще не того. Ну, слушай, Николай, и... их больше. Как минимум... Знаете, а, бирюзовый у тебя квейтсент, что это такое? О, что? Ну вот, бирюзовый... Qu -qu это смета отправленная Желтый, это калькулейтед, это типа... Вот эти вот бирюзовые, это все, короче, которые там какие-то в прошлом году были. Нам вот с ними как раз надо работать. То есть, это те, которые у нас с хвостами. Ага. Видишь, допустим, вот этот вот объект. Вот он был отправлен там 1-22. Uh -huh. То есть, еще пока не, нет ответа. То есть, э, ну, ну, это, да, то есть, сейчас вот нужно теперь старт, стартовую дату, вот эту, вот, то есть оранжевую, как uh -huh. бы за ней следить и с ней работать. То есть э, когда начало или там какие-то пометки делать. Что-то капнуло. А? Откуда? капнуло, Отсюда в договора. Нет, отсюда. Ну, вот этот вот как бы капнул. Но его, кажется, даже здесь не было. Потому что он относился, как бы к другому проекту. Ну, короче, мы там уже делаем проект. И сейчас, подожди, знаешь. О, нет, здесь его нету даже. Угу. То есть... Э, Ну-ка, да, я... сколько... М. Николай. М. Следующий. Николай. Ну, на 2,7. Оля, <с> а да? можно с тобой, говорится, там, когда ты из минусов выйдешь, все кредиты загасишь, мы с тобой немножко там в проценте какой-нибудь поработаем? Конечно. Но он, он может вычисляться в десятитысячных, как бы, в тысячных, там, в десятитысячных. Нет, как чтобы бы... интересно было, чтобы был целый Ну, слушай, все, все реально. Вопрос только теперь это закрыть. Ты же понимаешь. Ну То да, есть, да, Как бы с этим и проблем. Потому что здесь половина из них, даже, может, больше, это те, которых даже близко не будет. Особенно вот видишь вот эти проекты, которые там вот эти на 15, допустим, тысяч общая сумма проекта. То есть, я если, я если их по, филь, по фильтру сделаем, давай, вот смотри, угу. я бы тебе сказал, тысяч до 30, которые проекты, мне кажется, их даже уже и не будет. А, вот. я хочу быстрее фото, фото, ну, поманусь, Ну, чтобы что все, что? Ну, чтобы клиент сказал, мы все уже сделали, отказ, отказ, отказ, отказ. или ну, им... да, да. и мы бы их убирали и прятали потом из списка отсюда. А то задача менеджера получается по продажам? Да, но у нас нет менеджера по продажам. Но у нас самый главное может делать всю работу, которую ну, да. работники, работники, менеджеры по продажам. Там, если надо что-то прибить, он тоже может съездить, пока он не нанял никого. Да. Так и получается примерно. Не, я тебе за процент, который вот где финансовый менеджмент э, нива Групп, который показывает чистую прибыль, э, сделав, которые мы уже все отдали, нам все отдали, и после того, как мы все грехи нашей молодости вернули. То есть, когда вот здесь уже ноль будет. Да. Это... А, да. Ну, не вопрос. Там уже проще. Ну да, да, да. Ну короче, смотри, Коль, вот эта штука вот crm система, да, там здесь ее максимально надо почистить, да, да, да. Нет, нет, чтобы у нас было окно, ну, например, что у нас там не 89, а, допустим, 22 клиента, на которых мы прям долбим, долбим, долбим, с ними какие-то там встречи личные, может, проводим постоянные там сметы, может, по, ну, подредактируем. 89, 89 говорит о том, что этой штукой никто вообще не занимался никогда. Ну да, все верно. То есть здесь возможно отказов, и там, что у тебя на 3 миллиона там, сделок, там, ну, как бы, минус прибыли. То, ну, это как бы полная вата. То есть у вас датчик там найти менеджера, но ну, ему есть что делать, да, 89 объектов там прозвонить, сопоставить, докапывать до да, сметчиков. Актуализировать постоянно с клиентами, которые сметы уже выставили, когда у них там стартовый день, ну, день, когда, я уже по-английски начал уже почти разговаривать, когда у них следующий канал, чтобы он уже стал И наша сейчас основная задача получилась, вот, открою еще вот этот финансовый, ну, где наша финансовая таблица получает. То есть, ну, вот я сейчас тебе говорю, Коля, типа, все просто, пойдем там-то открывать. Извини, извини, нет. Ну, как бы, я тебе просто до этого ничего не говорю. Не понял, не понял. Это что? Вот эти вот объекты, которые сейчас должны бегать от тебя с этими чеками, там, то отдают, то не отдают, то у тебя сделка там больше по себестоимости выходит. Сейчас ее как бы надо натянуть в реальность. И очень главное показать, натянуть мы это в реальность или нет, это вот, как раз вот это я ее сразу делал, бекарь, надателю. Ну, правильно, чтобы башку не забивать. Я понял. Ну, то есть, ну, мы, в принципе, частично же с этим работали. То есть, когда мы закрыли, мы, считай, 4 аккаунта закрыли. То есть, мы Но как бы... Мы закрывали, потому что они еще нам бабки носили. То есть, они быстрее-быстрее вот этот E1 как бы, выводили в нормальную ситуацию. Ага. Мы закрывали, у нас плюс 3 тысячи. Ну, то есть, нам помогало это. Закрывали, у нас там плюс 4 тысячи. Я понял, а... ну хорошо, я понял, ну, теперь раз и больше. Золотые пиани, там тысяч пять, вот, и это выведет и эти минус пять сразу в ноль, и как, вот эти четыреста там сделают этим быстрее. Если нам какие-то дипломы, мы видим их на счету сразу же, и мы какие-то вот эти вот выпитываем, мы еще быстрее закроем. То есть если вот это как бы второй шаг. Окей. <смех> сейчас зайди в контракт. Все. <смех> да, я сдвинул. Нормально. В а, контракте. Ну. Да. И, а, да а, вот а по сути вот эти контракты, которые ты быстро-быстро можешь закрывать деньги забирать. Давай, переместим. Что? А, первое место? Я там что-то запутался уже по этим контрактам. Там было 23 на, на, на первое число. Ой, на... Сейчас, на... сейчас, на... сейчас, сейчас. дай мне одну секунду. Хоть. Одну секунду, сейчас быстренько. Давай, хорошо. Всех как прорвало. Что ж? Что за день -то? Я не знаю, почему так происходит, но почему-то в пятницу утром всем хочется каких-то неприятностей. Прямо ж не понимаю. Просто уже я как бы с 6.30 сегодня уже как бы вот во всех этих переписках до сих пор еще не расписались. Короче, жесть. Так. Первый месяц, да. Ждем тут э, на пару объектов по оплатам. Вот этого ждем оплату всего там 331 долларом. В принципе, материал мы уже оплатили, только ждем на этот. Ну, смотри, вот, допустим, 29-я строка, 25800, а ты должен, ну, как бы, а ты заплатил 22300. То есть 200 еще ты будешь платить или нет? А, нет. Смысленно. Здесь э, я, мы уже, мы уже вынесли все, что мы там должны были. Э, да, сейчас. Да, все, у нас по материалам все есть. Все, мы там закрыли. На этом объекте ничего не должен. Не, уже выплатили. Нам все. Вот, смотри, тогда где 25 800, напиши 23 673. Так это что статистику сбивает, нет? Я имею в виду, что вот, вот эта цифра, нет? Куда заходить? В дешборд. А -а -а -а. Ну, это, ну это колдовство, прям. Так. Нет, просто для меня надо понимать. Я понимаю, что мы, мы как бы рассчитываем там 30% маржинальность, но. Ну. Ну, да, в принципе. я просто не везде так. Поэтому и этот факт мы видишь отслеживаем, допустим, как вот здесь. Январь уже долго тянется, поэтому давайте. Я понял. Так, следующее, что ты материалов должен, на, ну то есть тебе должны чуть-чуть, ты должен 12 тысяч за это закинуть. Ну, у меня, видишь, написано, мы, мы уже частичную выплату сделали за это, мы ее не прописали сюда. Короче, эту, с этой я отдельно буду разбираться, там надо да. копать. Вот эту, кстати, материал мы выплатили, только я не знаю, почему у меня сумма не, не прошла. У а тебя um... сейчас девочка, еду, получается. А, да, но смотри, что она делает. Смотри, вот, допустим, она начала разбивать, короче, всех подрядчиков. По каждой работе кому сколько выплатили. Uh -huh. Потому что иначе. Ну короче, я недавно выяснил, что мы одному подрядчику переплатили 11000 тысяч, uh -huh. а второму 2. То есть мы двум подрядчикам. За то время, пока она начала с этим разбираться, мы выяснили, что мы потеряли 13 только за то, что мы просто переплатили. А ты он не работает. Я никак. Он, он уехал в январе еще в отпуск вернуться, ну, в конце января, он должен был вернуться э, вот сейчас, в марте. То есть пока еще он не откликнулся. То есть я надеюсь, что он сейчас откликнется. Я хочу ему дать работу и, соответственно, по окончанию работы обсудить с ним, как мы будем рассчитываться друг с другом. А, не знаю, что ты ему переплатил там 12 тысяч или сколько там, и он уехал в отпуск, это как-то прям осветлась. Нет, нет, он уезжал в отпуск до того, как э, я ему переплатил. То есть выплату, последнюю выплату, которую я сделал там на 6 тысяч, я ему сделал, когда он уже был в отпуске. Да это вообще, я когда узнал, сколько мы ему переплатили, я последние волосы потерял. А в твоем который у тебя финансист должен был составить вот эти все таблицы, таблицу по сметам, да, да, модель, да. модель Pro, план-фактор, разобрать его функционал, незавершёнки, какие Не, вот... задачи надо вообще <связать> прибыли долбать, и чтобы со всеми субконтракторами был полный порядок, со всеми а, клиентами. Ну, ну, да, все я, я хотел просто, чтобы мы знали, сколько мы заплатили и сколько нам заплатили. Все. Это в принципе, что я хотел от него знать. И рассчитывать на то, сколько нам должны и сколько мы должны. Все. Я тебя спрашиваю, потому что как бы нам тут из сердца России как бы есть что делать в Америке, или у вас там есть не без нас толпы, ребята? Но есть что делать в Америке. Без вас это тяжело. Не, ну я не знаю, то есть здесь, видимо, есть какие-нибудь подобные сервисы. Ну, я знаю, уверен. Точнее, что люди учатся на такие вещи, но они есть, но я их не видел. Спроси, у нас тоже, все знают, что где-то что-то есть, но мне никто ни с кем не знаком, как бы, поэтому ну, да. то же самое. То есть какие-нибудь там корпорации, может, у них есть какие-нибудь там приколы в этом плане, но... или люди на зарплате, которые там с этим занимаются, вот, и вот платежи. То есть она начала вести отдельно здесь таблицу, в которой она прописывает, кто, кому, за какой контракт, когда заплатили там, и так далее. И отдельно ведет ну, счета, которые мы выставили, когда она там что выплатит и так далее. Вот, ну смотри, вот это, которую она сейчас делает, желательно все-таки стандартизировать по нашей технологии вот это тренирование. Вот, у нас выстав... а, это а, это... а, это закрытые вообще работы. Это закрытые да, работы, да, на да, которые да, у нас да, открыты еще да, балансы есть. Если да, вот А если мы выставляем счет, мы как бы планируем, что нам его оплатить. Мы его в Вот. Если там кто-то что-то, какую-то работу сделал, мы должны его добить тоже в планирование и потом как бы ну, оплатить. Вот. Какая, как а есть? вот 211 у на свое желание. Вот желтенько. А, ну да. вот. Пойдем сейчас в этот, получается, как его? Дашборд, если а? вам от могу... планирования. Нет, а, дашборд. Ну прежде, да, да. Планирование? А? Допустим, заплатят к следующее 13 например. Следующая неделя. У тебя есть календарь еще. Давай, сначала календарь. Я кстати, хотел еще поработать, вот, репорт вот здесь. Э -э, глянуть. Не, спрашиваю там, конечно, это печаль. Я каждый раз смотрю, мне что-то. Тошни так. <с> так. Его не будет, я не знаю, откуда он. Не, ну, то, вот. что ты написал 13 марта, Вот, а тебе как бы другими платежами. Вот эти вот платежи, которые тебе придут, тебе лучше расписать вот прям, когда ты их ждешь. Если они тебе не приходят, они показаны на просроченными, и ты заходишь в планирование, смотришь, что тебе не заплатил, звонишь им, там, ну, как бы с ними договариваешься, вот, и меняешь а? этот календарь. То есть, ну, пока у тебя вот как, бы там не, там, ну, как бы не очень там все нормально с капустой, желательно вот это планирование прям вести. И если мы -то там куда-то будем инвестировать, то есть там тоже с, с непонятно, как будет, кто когда отдаст, его тоже лучше вести. Если ты там как зажиревший код, то в принципе не вести. Но сейчас тебе его вести прям по-любому надо. Вот 211 дадут разными платежами какие-то разные даты. Вот и это тоже нужно разбить. Тем более у тебя это все есть там, ты вот эту девочку просто научить, чтобы она по датам там разбивала вот эти платежи э по контрактам, какой объект, когда отдаст, какую сумму. Вот это уже ушло, это ушло, это в процессе, это ушло. Все? Ой, когда? О. Вот это ближе к реальности. Mm. Все. А, вчерашние эти транзакции, по, они, они ушли вчера, а записаны были на сегодня. Поэтому у нас в кассе. То есть у нас сейчас вот 37, то есть сегодня еще уйдет 17. Ну там, сегодня-завтра. Пару раз я к тебе еще не обращался, потому что я просто откат назад, короче, на полдня. И она заново вводила там всякие вещи. Она такая, я, я трогать не буду, короче, я ее ломаю. Я говорю, здесь ничего нельзя поломать. Я говорю, просто ты... Понялось, пользуется, самое главное. Да, я ей тоже я объясняю. там, Ты ничего не поломаешь, просто... А, вот. 80 тысяч можно забрать. Можно куда-то поломать. Вот в эти, ты можешь в банке... Ну, то есть, когда ты тысяч, ты можешь закрыть вот эти желтенькие наши штуки. Посмотрим. И Нет. можешь... Делать и закрыть, которые 20, которые тебе нужно закинуть в бабло. По материалам, и я. Я с материалами еще разберусь. У меня здесь, честно говоря, что-то путаница по материалам, какая-то полка. То есть, у меня вот, видишь, у меня под, под, под, под, <coughs> подрядчики прописаны, угу. а материалов нет ни одних, видишь? Я понял. По вот этой работе. То есть а, а я знаю точно, ну, то есть, скорее всего, вот эти вот там тысяч пять, наверное, мы туда как раз и потратим. Давай, короче, я, я так и сделаю, оно, оно все равно, это уже старая транзакция, я сейчас, э, э, я, короче, введу в транзакции уже, да и все, и каким-нибудь задним числом. Так, когда у нас эта работа началась? 10-15. -мо. -мо, -мо. А? а что ты хочешь а. делать? Я хочу эту сумму материалов добавить на пятерку. А, то то есть мы... уже А? То ты их уже заплатил? А, я... Они у нас на счету вот здесь вот. Вот здесь. Просто мы же глушим вот этот баланс, мы его выплачиваем. То есть вот я, допустим, выплатил 35 тысяч. Я не смотрел, на какую работу я их выплатил. Ну, потому что, э, когда у нас транзакции входят сюда на вот этого поставщика, Но мы я же понял. вводим cash flow. То есть смотри, смотри. какой контракт еще раз? А, вот этот waterloo. Вот То есть вот эти четыре с половиной уже учтены в том минусе. Да. Просто а, они не введены в кэшфлоу, видишь, по кэшфлоу, я когда фильтр делаю, там вообще ничего не введено в А оно по-любому там, потому что мы его покупали. Ничего не должны туда, да? Ты должны поставщику. Вот минус 150. Ну, мы должны поставщику. Да-да-да, да оно в этих минус 150. Ну-ка, а материал отфильтруй вообще здесь. А, ты не так не задаешь, я понял, короче. А, ну это старая транзакция, пиши, короче, какого примерно числа ты отдал? Вот эти 4-450. А, какого числа, я даже не, я не помню даже. Это было, мы в, в октябре начали работу, считай. А, значит, это, <связано> 1, да? -го года? Ну, скажем, ну давай 1 ноября давай. И я запишу чуть больше, чем чуть меньше на всякий случай. Четыре пятьдесят, да, ну, чтобы там ноль было. Ну ладно <взарный> а -а -а -а. материалы утерло четыре пятьдесят и все, я, я пока этот не выделяю. А, а, то, все, да. баланс. Все, здесь по нулям. Короче, я тогда ее закрываю, потому что нам за нее все выплатили. Давай, открывай. Давай. Переплатили на доллар. Январем будешь закрывать? Ну да. Давай. Ее можно было даже, наверное, раньше. Подскажу. Так, Вашингтон, ждем. Оля, зайди в Прикольно. А почему? Я не понимаю, почему она меняется. Потому что ты вот этот минус сразу учел. Ты сделку должен, и, и поставщикам должен. То есть этот минус учитывается два раза. Да. Я спрашивал, говорю, есть ли такие сделки, которые здесь минус, и он минус у поставщика. Гришни. Подожди, нет. Так, так у меня получается здесь то же самое. Вот да. здесь и здесь. Давай то же самое да. тогда пишем. А, подожди, не, вот у этого, вот 36-ая, нет, 36-ая я отдельно должен за материалы. Но там точно меньше, чем 19 тысяч. А, а вот это точно поставщику мы должны были. Это с со мной связался, сейчас Мы мы сначала тебе сначала минус два раза увеличили, сейчас как бы минус два раза уменьшим. Все на бумаге, но ты станешь намного счастливее. Это маленький. Монгомери... Он, короче, я его пока не вижу, но он точно здесь. Я сегодня не бухну, по-любому, мы первый раз это сделали. Ну да, я, я, я бухать не буду, я вот сколько... Костя... Если, если вот эти 5729 ты не должен, их точно так же нужно ну, закрыть. Ну, я, это... я, я понимаю, я сейчас в сейчас дате посмотрю. 11-14, мы в январе ее заканчивали. Давай я введу ее первым, не знаю, десятым двадцатого года материалы в Монгомере. И что там пять семьсот двадцать девять. Ой-ой-ой! Как это я прохлопал эту вещь? А я... Да мы несколько раз об этом говорили, а я... А, я тебе сейчас спрашиваю, блин, так у нас ну, баланс должен быть крутой, на самом деле. Ты говоришь, да не-не-не, там, короче, и этот минус, и еще материалы мы должны, я говорю, блин, ну ладно. Если хочешь, можешь посмотреть просто видео, я тебе говорю, блин, ну, в прошлой, там, ну, в прошлой пятнице. Ну, видишь, до да, меня да, ладно. Всегда доходит сразу. Она вот, еще... закрылась у тебя? А? Она январем закрыта у тебя? А, нам заплатили за нее где-то в феврале. Ну, а, заплатили в феврале, а материалы были куплены еще в январе. Так что, в принципе. Давай январем закрыть, чтобы... А, давай, чтобы хоть спасти январь из минуса, у нас. Да, да, операция спасти. Спасти январь. Сейчас это прогрузится. Знаком он тысячи. И получается, забрал... Ты заработал за январь 1600. Процентов там по кредитам отдал 1700. И еще дивидендов себе 916 забрал. Ты охренел? Не, ну... Я тебе больше скажу. Я еще не переставал себе зарплату платить, так что... Я же должен был как-то существовать. Не, ну а что у тебя кредитный рейтинг хороший, тебе по 1-2% там дают кредиты, как бы можно жить, лет 200, как бы и потом стено вот, все траувить. Да ладно, ладно, все, все нормально. Мы, мы выплачиваем. Так, так. давай ставь, поцикруй один, чтобы вот эти нам не мешали больше. То есть тут, как бы, все четко, да, получается. Две только проверить, вот эту Ну, вот эти два. Я, я здесь более чем уверен. То есть, по вот этой вот. Я не знаю, почему здесь такая сумма большая сейчас. У меня там были... Сейчас. То есть наш... а, Все. Это... Блин, ну та же самая песня получается. Я это не хочу огорчать. И себя. А а что, да, да. да то, что то же самое, та же самая ситуация с вот этой последней. Мы там, наверное, пятерку торчим за Подрядчик. Вот она, 12 тысяч. То есть Ну и пятерка здесь нам металл стоил. С металла мы еще не рассчитались на пятерку, поэтому он висит. Но в кэшфлоу можно точно записать уже. 17,417. Да. Блин. Что-то, я кажется, тоже чтобы тобой бог сегодня. Будем это через скайп Так, сейчас. Так, когда мы делали? Я, кстати, с Серегой общался. Меня вот это. Помнишь, Серега же смотришь этого чувака? Да, да, да, да, косметика. А ты смотрел, да, что, что он в январе там не ну, там вообще Нет, нет, Тем... не, последние два видео, кажется, не смотрел. У меня здесь немножко это... мне не короче, удалось. Короче, минуснул, короче, уволил менеджеров, рекламу остановил, всех нахрен там разогнал. Со мной не советовался, естественно. Я ему, короче, говорю, Серега, там это давай в следующий раз так не будешь делать, все-таки посоветуешься со мной. Свое Эго там забьешь куда подальше. Вот. Главное, чтобы система не останавливалась, чтобы, ну, у тебя постоянные расходы же есть, как бы. Да-да-да, если так останавливать. Ты, знаешь, пишет, знаешь, что-то, что... 811 тысяч. Плюсы? Да. А, ну, то есть нормально, он зарядился, короче. Ну, это с учетом того, что он взял там полууправляющих, которому все передает, у него все там по стандартам, по системе, с учетом, с помощником. То есть при этом все, ну, а у нас план на миллион. Понял, ну прикольно. Ой, блядь. Да, да. Капец. Кам, еще больше прибыли, когда... Давай. Ой, а, ты же эту сделку не закрыл, она сейчас как бы не упадет же. Да, у меня еще здесь баланс есть. То есть мне надо выплачивать. А эти отдайте тысяч и закрыть там кого? Металл. То есть люди тебе, ну как бы ты их динамика получается? А, ну, как это? Нет, они просто терпеливо ждут. Это как это? Я ж прокачиваю свои да, скиллы договариваться, короче. Хотя красиво. От клиентов ожидаешь, что они как бы с тобой нормально будут рассчитываться, да, там, ну, условно. Но в свою очередь и со своими поставщиками рассчитываешься, как бы, ну, ненормально. Не, я как бы, скажем так, я никого не обижаю, если они прям очень просят, ну или говорят, ну как бы, капец, надо, когда Все, я без базара. Кстати, полторы недели назад я им заплатил семерочку, ну, за другую работу. Так что, что, пусть не обижается. Ну, Но потихонечку, да, да, да. то есть я как бы, я, я же сам понимаю, что, допустим, вот эти люди, которым я там почти по 200 тысяч должен, они там не сильно счастливы от того, что я что-то задерживаю. Но ну, да, ну, да. мы сейчас на до них доберемся. Мы сейчас вот эти жёлтники загасим, чтобы там денег э -э, бомбануть. Е1 мы уже не смотрим, мы смотрим C1, она не меняется, к сожалению. Нет, я понимаю, но мне уже здесь приятно просто. Да, да, ну смотри, это да. как бы прикольно, буханём нормально, но сейчас у нас новая эпопея с C1. И да. я понимаю, что нам с тобой, если на другие там договоренности договариваться там, по этому штуку, я понимаю, что ты как бы не сможешь ни хрена дать, потому что C1 не вот. Но потенциал у нас уже есть, чтобы закрыть C1. А... Так а как оно произойдет? То есть просто погашение вот этих балансов, оно изменит вот эту ссылку, правильно? Ну да. О -о -о. На вот этот баланс забрать э, с э, сделок, которые вот с 22 строки, ну, строки начинаются. Вот миллион тебе должны клиенты, ты должен по этим объектам 615. Вот, как только этот миллион тебе упадет, ты 615 отдашь, ты можешь загасить всех там поставщиков, кредиты, там кредитки и вот это все прочее буду. И свой персональный экзамен отдать себе. А, то есть у меня еще 200 должно остаться? Нет? Нет, у тебя останется 19 мало. <смех> <Я> оттажу, <смех> тебе 22, и у тебя 19, еще останется. И все остальные, и все кошельки будут в нолях. Ну, в нолях. То есть один будет в 19. Ну, это вообще, это будет. Ладно. Ну, это реальность. Все, нам вот это, ну, не дай бог, чтобы он там опускался. Сейчас он будет расти. Как бы, сейчас все нормально, то есть я показатель мы как бы проехали. Сейчас возвращаемся ко второму. И сейчас упаду сюда. И у тебя уже будет 250. Ну да, я понял. А то, что вы хотите планирование. Планирование, да. Вот, у тебя есть. Базе, которая. Вот. No. Собрать 210, когда они во всех клиентах, а их надо раздолбасить и с каждым клиентом отдельные переговоры есть. То есть тебе там 30, ah. 40, 50 и с ними как бы вот каждый дату там делать, ну, назначать. Я понял. Ну, то есть по вот этому вот у нее все, я понял. Да, да. То есть все задания какого числа они отдадут, сколько дней. О, а здесь, кстати, еще одна не введена. Еще на часа. Вот, Значит, у тебя минус 90 будет. Но видишь, как бы чинь-чинь-чинь. То есть вот эти вот 450 уже гасить легче, когда мы первый показатель пробили. Ну, я понял, я понял, конечно. Вот. Но это я спрашивал, что денег ты не чувствуешь. Ну. Вот. Ты их не будешь чувствовать, извини. Почему? Потому что мы их все заманим поставщикам, мы все их засунем в кредитки. Вот, тогда ты выдохнешь, поймешь какая-то хрень, вообще геморрой, вот сюда заходить, вот в этот минус. И, ну, как бы моя задача, чтобы ты больше туда никогда не заходил. Ну, чтобы такая некая трансформация была, вот это вот ощущение ну, денег, да, куда ты идешь. Ну, то есть состояние осознанности в деньгах. Вот. Я понял. И потом, чтобы... Ну, как бы я тебе могу сказать, когда будет ноль, наращивать будет легче намного, в разы легче. Да, понял. Ну и в минус ходить очень просто. Ну как бы. Но у нас такая система здесь, вообще легко. Ну да, да, потому что Китай вас не осознанно вот этой, то что ты ж не знал, что у тебя такая там тарифная катавасия. Ну да, мягко говоря. Да, да, я тебе осознанно пишу. Тебе сейчас надо 5 объектов за по январю, это просто наш канал. Да здесь вот, блин, здесь наши оплаты, то есть нам, точнее, нам должны оплатить, и мы бы оплатили. То есть вот нам должны, ой, нам должны, вот 7900, то есть в принципе здесь. А тебе даже не говорю, что месяц планировали закрыть? Не, ну, как бы, да, это же. сам переключил. Николай. Ждем оплату. Ждем. 28. Двадцать восьмая. Ты больше заплатил? Бейнбридж. А, кстати, вот Гаттерс это сделал. Мы не заплатили еще этому. Мы должны заплатить подрядчику по гаттерсам. Он буквально вчера прислал, позавчера прислал нам фотографию, что он выполнил работу. Мы ему должны, э, я не знаю, короче, долларов шестьсот еще, там такое, не, не больше. Но она, да, сразу закроется. И то, я еще не знаю, если он будет мы ему платить, потому что он нас сейчас жестко подставил. На втором объекте. Мы ему отдали два объекта. Он нам неделю, короче, мозги полоскал. И со второго объекта он позвонил вчера, сказал, а я его делать не буду. Ну, короче, нюансы. А... За это еще пока должны. Как только отдадут, сразу закрою. Так, Бейнбридж. Оплату только ждем. Мастер у нас там, а у нас, кажется, все оплачено там. Нет. Ну, блин, опять то же самое. Ладно, это я перепроверю, потому что, мне кажется, здесь... Мы, мы точно значит, можем... перепроверите себестоимость по материалам в контрактах. Давай так. У нас это задачу себе в трел, пока начинаешь. Да. Тебе по февралю просто хвосты почистить, да, получается? А. По февралю хвосты почистить, по январю там тоже как бы поднажать и да, как бы закроется да. Здесь, в принципе, видишь, у нас всякие мелкие эти да. выплаты. Вот тут в принципе-то это смешно. Вот этот вот обычно платят по счетам там онлайн через э, оплату. Эти вообще там по пару тысяч. В принципе они все. Вот, то есть их я по-любому закрываю. То есть э, и вот эти выплаты я не знаю. Тут тоже я перепроверю короче. Потому что слишком большая сумма. Uh, я знаю по факту, что мы уже за все там материалы рассчитывались, у нас там, короче, я у рада. нас баланс должен быть небольшой. Ну ладно, перепроверим, давай этот март охотно посмотреть. То есть это новый месяц все-таки, ну, который сейчас идет. Uh, что у нас? Ну, должны нам 431 мы должны 146 уже такое более длинный нормальный ну что-то я еще посмотрю насчет того что мы должны что-то маленькая сумма ну эти проценты, посмотри, там, уклонения какие-то есть. Да. Вот эти проценты? Не, ну 30, 30, ну нет, профит план, ой, процент план, который 30, 30, 25, 21, 32, нет, чуть провели, S-толбик. Ну, то есть тут все в рамках 30 процентов. какой А, мы тратим больше, чем мы получаем. Ты кредитуешь объекты. Ну, я вижу. А, Ну-ка, подожди, у тебя получается... А, ну там то, что 0, ничего еще не пришло, я понял. Так, ну да, ну то есть с точки зрения планируемых затрат, все правильно поставлены а, то, что ты уже потратил, ну, как бы по кэшфлоу прошло, то, что ты потратил, как бы все нормально. Вот, то, что тебе пришло, ну, тоже все четко, что че, че тебе не нравится? Ну, мне не нравится, что я их кредитую мне непонятно ну можете а переговоры вести сказать, ребят, ну я как бы плачу за ваш материал вы там ни хрена платите, да не нам платите не, это пока нормально я тебе скажу, они блин, у меня последнее время один только вот этот вот э, парень, вот этот вот 23 номер он мне как бы мозг выносил, я, я у него полтора месяца выпрашивал деньги и то, у нас был счет выставлен на 53 тысячи, он нам выдал на 45. Ну, я уже настолько был рад 45 получить, что я уже даже не задавал вопросов. Знаешь, что нужно делать в таком случае? Вернуть ему участок, сказать, что он мне 53. В каком тебе 53 должен быть? Да. Ты ему тут же звонишь, типа радостный, и как бы не радуешься, и говоришь... Я полтора месяца прошу заплатить 53 тысячи. Через полтора месяца мне падает 45. Я не понимаю, где 8 дополнительно, которые я уже прошу полтора месяца. Пауза, Он тебе начинает, начинает говорить, что там с бабками что и что-то, и, что и ты говоришь, а, мы не привезли материал, мы ну, не вывели сотрудников, которые вам строят, мы не делаем работу, мы там подождем вас дом, раздолбали его. если снимать, ну, как, ну, я yeah, понял, вот. вот, и, ну, ну блин, пользуйся таким приемом, по-любому, потому что, ну, блин, тогда даже это, блин, а денег, ну, то есть ты, как бы, за свои деньги так, как бы, ну, все равно разговаривай. как не было, ты там чуть-чуть отдал, ты такой радостный а, -а, а круто там. Еще до этого учетник такой минус там вчера там да, вроде бабки есть. Ну-да. Че, я радовался? Я очень радовался. Радовался, радовался. Ну, я понял. Ну, буду. И, и. Буду тренироваться еще. Еще есть на чем по. у нас нет подсыпка, где-то даже Ну да. А факту то у тебя минус 450, как бы. Uh, у тебя минус тебя 450. Если тебе из них никто отдавать не будет. То есть они 100. еще не твои, как бы, это тебе кто-то пообещал, что-то тебе там отдаст. Ну, как ты знаешь, они тебе там особо-то как бы не, не отдают. Ты даже им сам еще толк надавал. И они тебе типа, этого как бы, ну, и, и там не торопятся отдавать. Поэтому тебе как бы вот эти вот переговоры на супер с ними проводили. Понял. Ну, что, думаешь, на увольнять, что ты, как раз. А, ну, по выплатам зависит. Если, конечно, выплаты пройдут, то, конечно, закроем. У тебя остается 2, 3. Ну, два счета минусовые. Ну, да, да, вот эти вот. Ну, и вот эти. Ну, да, да. Это такое, они постоянно. Это рабочие счета, скажем так. А прикинь, они будут в ты когда поставщикам будешь больше платить. А там вообще я буду заходить не то, что с ноги двери открывать, они это, они к моему приезду будут коверстать. Да, здесь не будет давать какие-то. Здесь, да, да, здесь, какие здесь э, скажем так, ну не то, что не принято, то есть э, из-за оборотов просто обычно ты всегда с ними кредитуешься, то есть э, ну из-за из системы по-другому, из-за системы оплат работ. Из-за а, того, бы... из того, что не все американцы связались с нашей системой учета, все обычно у них забирают бабки. Не, ну, еще зависит Нет. от трактов. Если, если мы будем докидывать им деньги, они же будут нам давать какие-то скидки? Ты же нашу а маржинальность поднимешь. Так мало того, что мы маржинальность поднимем. Мы по, вот в этих вот деньгах там же еще заложены проценты по кредитам, потому что некоторые же как бы краткосрочные где-то где и, и долго, там каждый месяц считается. А, то есть, ну, мне, мне за прошлый год насчитали 12 тысяч. Ну, то есть, при что у меня баланс был там с ними 200 тысяч, полгода почти, потом мы все выплатили до 60 к концу декабря. И сейчас вот опять набрали на еще до 200, короче. Ну чё, если с тобой будем работать, мы эту 0 в ноль мы еще им прикинем, там тысяч по 15. Ну да. Не, мы им накидывать ничего не будем. Ну чуть -чуть. -чуть. Не, не, ничего не будем накидывать. Мы, мы скидку попросим. Мы еще с этой суммой скидку попросим. Я им скажу, ребята, могу полтинничек или соточку сразу заплатить, только мне скидка нужна. С ними оно так работает, они мне обычно проценты за вот эти финансирования, они мне их скашивают, ну то есть было уже пару раз такое, они там тысячи три-четыре там они скидочку скидочку Нормально. ну за то, что я как бы постоянный клиент, скажем так. Как следующий план такой, ну короче вот нам надо вот эти 450 сейчас превратить в настоящие деньги, чтобы у нас обязательств на них не было, мы с клиентом что-то забрали. Ага и вот эти желтые кредиты первым погасить, и вот с переговора начать вот этими поставщиками, потому что с них еще можно что-то скинуть, ну, типа, потому что мы не кредиторы, а уже нормальные ребята. Да. Так, расскажи мне, о чем у по этим, ну, как бы тут все, есть вопросы еще ко мне вот, вот, по финансовым вот этим? Нет, по этим нету, здесь я, в принципе, все понял. Короче, бабки есть, все нормально, здесь все хорошо. Да, еще раз, если больше нам уже все один там надо насвечиваться, чтобы у нас они превратились в наши люди. И по этому по сметам, как это делать, Плохо движется у меня по сметам дела. Ну, смотри, сейчас ты все обрабатываешь нормально, вовремя. Мы, да, мы их э, обрабатываем нормально, но пока еще не отточили. Все-таки я, я, я до сих пор еще страдаю тем, что как бы я их, получается, задерживаю. То есть э, что происходит? Мне приходит смета, ну, точнее, мне приходит э, чертеж. Я должен его просмотреть, подтвердить, что мы его будем замерять или не будем замерять. Отсылаю им. Это может занять 2-3 дня у меня, чтобы докопаться до них. Я высылаю им, они считают там день-два максимум, возвращают мне, и потом у меня опять же занимает время, чтобы эту смету составить. То есть э, у меня сейчас, э, ну всего висит там 4 сметы, которые нужно составить. Ну то есть уже выслать как бы клиенту. Вот, э, но могло быть а, это, наверное. Реализация этого инструмента? Как тебя размножить? Да никак, надо, я думаю, здесь вопрос э, доверия и делегирования вот этого процесса вот сметчицы мои. ну то есть вот одной и второму, короче, там их у меня двое сейчас, я одному мелкие скидываю, а mm -hmm. второй, который более разбирается, вот такие более сложные, вот. А, ну ты mm -hmm. уже сам, передаешь, да, там, ну как бы крупный держишься на себе, да, там в основном. Не-не-не, мы все я все передаю, э, но как это? Э, мы еще пока не, не отточили саму таблицу. То есть э, она получается, да. они... Понятно, как тебя как? спросить? Э, Николай, допустим, две недели назад и сейчас. Оттачивание таблиц, как бы, вот две недели назад и сейчас, есть какой-то прогресс? Такой маленький. Не, ну Потому есть. Что, или... ну, ну есть, да, но очень маленький. Потому что мы сейчас пробиваем цены, которые... Вот смотри, сейчас он... Не, если есть прогресс... Ну, короче, если прогресс. Ты, если ты да. устал передавать... Если они, когда ты что-то передаешь, они косячат, ты начинаешь туда влазить и что-то опять передавать – это нормально, потому что, ну, как бы, ты их обучаешь. Ну, да, да, есть нормальный процесс. Ну, Но, то есть, я вот финансистом хочу вот эту штуку, которую мы сейчас с тобой проделываем, там, формулы передать, функционалы, вот эту штуку передать. Было приглашено 60 человек на собеседование, что ты понимаешь. 60 человек? Да. Это 50. много. Один что жирует Я еще не считал, сколько пришло, то есть, но я тебе могу сказать, прогресс есть. А, какие ты меня спрашиваешь? А какими темпами ты Николай держишь? Да я понимаю. Ну блин, да, но как бы процесс идет, то что это вообще передается, блин, я уже счастлив. Ну блин, ты как бы тоже, радуйся. Потому что, ну, как бы, это ну, прям долгий процесс, Это основная твоя как бы, компетенция, цену значит, Посчитать, чтобы не минуснуть, как бы. Но то, что ты уже передаешь, то, что ты уже мелочь скинул, там она само, ну, как бы, сами не считают, то это уже а -а -а. Как бы это не быстрый процес. А -а -а. Вот мы с Серегой сейчас тоже ответим. Вот такой говорит, управляющий я говорю, все, все нормально, но там Что, что, все нормально, ну но что? Ну, управляющий он, сейчас там, типа, входит. Я ему говорю, но ну, как бы все равно планирую, что май-июнь ты все еще будешь передавать. А, окей. Okay. Март, апрель, июнь, 4 месяца. И вот только тогда можно сказать, что передано. А не так, что а, у меня управляющий типа все нормально. Я говорю, ну, во-первых, нужно, чтобы стандарты выполнялись, да, там, чтобы клиенты нормально встречались, чтобы ты ставил план, и план выполнялся там, выручка, лишнее чеком, средним чеком, рентабельности, постоянно, ну, чтобы был план фактора, мой план. Тогда можно сказать, что передано. Ну, то есть, ну, как бы... Как бы вроде все просто, но, блин, ну, как надо передавать. Вот и ну, Мы там предприниматели, хорошо, что мы вообще начали этим заниматься. Ну да. Наймика какая-то есть. То есть ты как бы не обесценивай это. Что, ну, если ты я обесцениваешь, нет. ты обратно начнешь эти сметы сам считай. И хрен ну, я, я, я не обесцениваю, просто... Я, я чувствую, что я не успеваю. У меня немножко вот это То есть. Это... Э... Обучать, передавать. Ты сам будешь что-нибудь там сделать. Надо обучить, потом тебя там переделать четыре раза больше, чтобы так. Ну да. Минутка... минутка жалости, минутка такого нытья перед нашими братьями-принимателями. Ну это надо делать. никуда. Да не, не, нормально. Ну. Ну круто, что у тебя вот эти CRM-система на коленке. Да, ну да. Это Конечно. тяжело. Ну, что-то мало, мало людей здесь. Здесь было больше. Она 9 миллионов похоже. Ну да, как бы, потихоньку делали. Да. да. Какой следующий шаг? Что Николай, да. мы уже близко, чтобы у тебя мешки из-под вас ушли, и ты наконец-то же спас. Нет, <сínt> к сожалению. Ну, где-то, где я думаю, это будет в апреле, в мае, но я не могу уточнить неплохо. Что, что, что ты говоришь, где-то в марте-апреле? Да, в марте-апреле выспишься, точно эти мешки из-под глаз уйдут. Но я не могу уточнить год. Я понял. Это печатать. Это, это, это нехорошо. Нет, в 20-м будет вообще нормально. Если в 20-м, то нормально, да. В 21-м неплохо. Ну, как бы, ну. Уже, как бы, что-то да, что печально, но все-таки есть этот цвет в конце Ну, да. Что, получается, вот в эту серенку будешь долбить? Ну, 15. да, Получается это, это самое основное у нас. Планирование, получается, добивать. А, разобраться со сделками по себестоимости, которые уже входят в минус 157 тысяч поставщикам. Да, да, да. Функционал у тебя основной стримейт, передавай по чуть-чуть по, ну, как бы, там, вообще прям по маленьким шашкам откусывай вот каждой штуки этой радуси. Ну, и если по финансам все нормально, закрываем желтые счета, ну, кредиты. Потому что мы там еще можем Да. Ну и желательно, конечно, вот эти ну, январь полностью закрыть, февраль там. Хорошо. Ну, в принципе, нормально. Я рад, что а, я... Вот. мои навыки помогают. Да, да. Сейчас. Не знаю, я бы мне бы отдел продаж как-то наладить, потому что я, в принципе, понимаю, что происходит теперь. Мы сейчас пытались нанять проект менеджера, который вот ушел один. Пытались сейчас второго, ну, еще одного найти, пока это такой дохлый номер. А -а -а -а. Ну, смотри, а, самое главное, вот этот шаг бахнули, то есть твоя компания, если будет вон все объекты, у нее будет там 20 тысяч, условно, ну, может больше, может быть 40 тысяч будет, условно, что они тебе отдают персональные инвестиции, ну, они это ты, как бы твоя компания. А, второй момент, нужно превратить в реальность, чтобы ты никому не был должен, да, там. А, ты, ну, свалил, ну, как бы ничего там не страшного, найдешь другого, у тебя функционал тут Третий момент, мы к продажам подобрать э, как никогда, очень плотно, потому что придет менеджер по продажам, ему всех там обзвонить. У нас считается, что это э, кратчайший срок, чем... Вот, и потом как, записи звонков, крипты продажи. Ну, это уже прям совсем углубление. Ну, в смысле, мы к этому идем, но... Пока. Ну, на каждом шаре. Желез, желез, желез, желез, желез, желез, желез, желез, желез, желез, желез, желез, желез, желез, желез, желез, желез, желез, Да желез, я желез, понимаю. Это... Это, знаешь, как я пытался это внедрить э, уже до этого, вместо того, чтобы деньги нормально читать научились. Не, не, одно без другого. Вот это исток мы ну, наладили, теперь ты понимаешь, что кого там ну, как бы контролировать. Что самое главное, ну то, что на самом деле вот эти цифры все круто, все здорово, это тоже очень один шаг, что у нас сметы начали вовремя читаться с минимальным стоком что мы сейчас выписали хотя бы сметы, хотя бы частично, которые, ну, на которые надо влиять, которые надо бы договора притянуть, что мы хотя бы с ними что-то начинаем делать. Вот. И то, что ты увидел всю картину, да, тебе тут, там, покоя не давало, хотя бы ты свою историю в лучшую сторону. Сейчас эти деньги, которые сделаны, можно переломить в реальность. Тогда мы и с поставщиками можем по-другому договориться, деньги получить кредитов до да, которые мы там хотим процентами им платить вот. ну и какой-то накапливать который мы потом проинвестируем проинвестируем потом уже с ждать просто либо в, дома, либо в, офисе, либо в ну, да там брать какие-то вот такие истории ну короче у нас будет мне кажется история там типа рациональных инвестиций типа там под проценты типа железобетонных и будут нерациональные инвестиции, например, ты ба, ну, разным, допустим, закинешь на дом, например, там 100 тысяч. Как бы тоже важно сказать, которые внутренние средины взять, и, ну, как бы, будем здесь компания еще дольше долго. Да. Слышал про то, рациональные инвестиции и нерациональные Конечно. У меня же вот были почти рациональные инвестиции. Например, заработаешь, сразу что, что еще раз? 200 косарей отсюда ну, заработаем и сразу дом выкупишь. Но это нерационально. Нерационально, зато кайфовое. Ну, и они как бы все но... равно рациональные. Даже если все, там у тебя бурьяном зарастет в компании, тебе бабки будут капливать из этого дома. Да, да, да, логично. Николай, а ты американскую пенсию уже заработал, ты говоришь, конечно. Я уже там, ну, как бы, не хрен с горы, как бы я серьезный чувак. У меня там, если чего вот это все нахрен пойдет, у меня бабки есть. Я, я могу присутствовать там по всему, мне насрать. Я говорю, ну, а да, И как бы еще порох порахниться в кейс, ты мне такое говоришь, ну конечно, у меня таких э -э, пенсий ну, до да, штук 5-8. Ну, да. Давай это поработать, еще. Я говорю, ну, окей, окей, понял, ну, ну, то есть, это как бы другая внутренняя уверенность. Ты с поставщиками будешь по-другому общаться, с клиентами, с работниками. Ну, то есть, как бы задница, так сказать, прикрыта будет. То есть, не всегда нерциональные инвестиции, они, как бы, нерациональные, да. Там, ну, возможно, это как бы даст другой стороне намного больше уверенности. И ты уже другие кардинально, другие токи не Надо. Ну, да. Короче, нужны и те, и те. Ну, по большому Ну, я пусть. понял, конечно, я, я понял, да. Ну, есть как бы для безопасности, в принципе, а другие для развития. Да, безопасности а и бизнес-предела там особо нет. Ну, как бы он есть, но как бы в рамках того, что у нас сейчас есть, там, можно сказать, что пределами. Ну да, это, я думаю, зависит от человека, просто кто сколько готов, как бы, риск держать. То есть, у кого-то душа болит, если там 100 тысяч запас, у кого-то душа болит, когда миллион запас. То есть, это, наверное, у разных у людей разное. Ну, я имею в виду, допустим, там, на счетах, говорят, обычно надо держать там от трех до 6 месяцев, там, запаса, ну, денег на всяких случаев. Uh -huh. ну, если у тебя будет, например, какой-то депозит, там, который какой-то процент, например, какой-нибудь костул, который приносит как бизнес деньги, строительная компания, которая приносит деньги, то есть у тебя много ну, много ручейков, даже если там половина перекрыта, ты как все равно будешь нормально зачитывать, и ты ну, с, да. с уверенностью идешь с клиентом разговаривать на 280 домов, например, да. своей, личной, своей личной застройки. Ты говоришь, в принципе, то у меня все есть. Ну, как бы, охота еще, как бы, построить, и вообще как. Он говорит, ну, в принципе, у меня тоже все есть. Ты говоришь, ну давайте как-то строить, вот как-то из этой штуки. Ставки делаем, как бы все погнали. Он говорит, ну давайте, давай, конечно, пойдем. Так что мы вот, так. Хорошо. Давай, все, я цели понял. Давай я побегу, а то у меня здесь, это, ахтунг. Короче. Да, давай, да, если что, что какие-то вопросы будут, я скину. если что, инициировать раньше, ну, раньше. Ну, то есть, не раньше, или ты говоришь, Коль, давай в среду там еще, там, ну, кульбук, хотя бы. Да, еще, Хорошо. Что в 9 для тебя, вот для меня в 7 вечера. Okay. Ну, что за вот ну, как за Давай. Все, да, сзади. Все, да, спасибо. спасибо.